Здравствуйте! Рассмотрим тему, почему машинка вот так играет, бегает. В чем причина, будем теперь разбирать и посмотрим, как устранить эту причину вибрации машинки. Вот видим, вибрирует, неустойчивая. Стук идет дополнительный. Ее приходится порой удерживать. Но чтобы постоянно так не делать, необходимо найти причину и устранить ее. Снимаем верхнюю крышку. Чтобы снять верхнюю крышку, откручен два самореза с одной стороны и с другой. открутили, сняли крышку. Теперь необходимо снять эту панель. Откручен два болта. Здесь первоначально. Потом здесь есть такие фиксаторы. Вот они, поближе вот один и второй фиксатор. Их нажимаем вот так вниз. И снимаем эту панель. Соответственно, Крышки. до этого снимаем все провода. Эти клеммы соединения проводов вы не перепутаете, потому что гнезда здесь разные. Сняли вот эту панель. Ставим ее, пока отводим в сторонку. Теперь необходимо открутить эти два болта. Вот один и вот второй болт. Откручиваем их. Потом, чтобы снять эту крышку передней панели, здесь берем, поддеваем отверткой. И вынимаем эту пружину. Вынимаем пружину. И теперь необходимо снять вот эту резинку. Туда? Снимаем резинку внутрь, пихаем. Переходим в нижний цик... открываем это окошко. Откручиваем здесь один болт и вынимаем эту крышку. Сняли эту крышку. Теперь необходимо открутить еще здесь один болт, второй и третий болт. Вот эти три болта откручиваем, чтобы снять вот эту крышку передней панели. Открутили эти болты и теперь можно снимать крышку. Снимаем крышку, тут отсоединяем провод, замок люка в стиральной машинке. И вот теперь посмотрим, где находятся эти амортизаторы, или как их еще именуют демпферы, которые смягчают колебания барабана, или так сказать вибрации барабана. Вот один такой амортизатор, и с этой стороны справа второй находится. Теперь необходимо их снять и заменить их новыми, или сделать ремонт. Итак, так их снятие. Вот так выглядит данный амортизатор. Усилие этого корня должно быть равно 100 Н, плюс-минус 20%, или 10 кг. Здесь стоит фибровая такая втулка. В этой фибровой втулке еще находится еще одна какая-то втулка. Теперь необходимо заменить этот амортизатор или временно можно тулку подобрать по данному размеру или на данный поршень нанести тугоплавку и смазку, которая еще на время послужит данный амортизатор. Все равно в дальнейшем необходимо будет подыскивать этот амортизатор и заменить его. Сейчас давайте проверим, какое усилие сейчас есть на этом цилиндре. Берем руки весы и делаем замер усилия вытаскивания данного поршня. В среднем усилие около 6 кг. Заменил два амортизатора. И вот видим, вибрации никакой нету. 1000 оборотов. Находится пакет на поверхности, он не вибрирует. Не двигается. Вот так каждый может устранить поломку машины, которая вибрирует. Или, как можно сказать, прыгает. С вами был канал Делаем Сами 36. Подписываемся на мой канал, чтобы не пропустить новые интересные и полезные видео. До свидания.